Так, друзья, всем здравствуйте, всему огромному нашему любимому дружному сообществу. огромный приветище с острова Бали. Рад вас всех сегодня здесь приветствовать, рад э, быть проводником, может быть, для кого-то в доброе утро. Да? То есть у кого-то сейчас вот начинается только утро, и нужно сейчас максимально четко зарядиться на нашей зарядке и двинуться в бой. Сегодня очень интересная тема, которая звучит так. Мысли глобально. Действуй локально. И я сразу перехожу к этой теме и поясню, что конкретно я имею в виду. То есть учитывая то, что мы с вами живем в такой век невероятных скоростей, огромного количества информации, и поток этой информации все время растет, есть огромное количество способов развития, заработка денег, систем образования, ценностей, религии. Ну то есть вот настолько огромная паутина нас. Окружают, что другая стратегия в наши дни, она просто нам не подходит. То есть если мы будем постоянно пытаться обрабатывать э, огромное количество информации да, то есть и э, как-то еще и предпринимать какие-то действия, то мы просто будем чувствовать э, фрустрацию, постоянную усталость от того, что мозг э, на самом деле э, потребляет э, огромное количество нашей энергии ежедневной. И учеными давно доказано, что более 77% в голове у человека, у среднестатистического, это одни и те же мысли каждый день. Да? То есть у некоторых там до 90% мыслемешалка доходит как бы и перемалывает. Поэтому нужна стратегия такая, чтобы вы глобально увидели маяки, куда необходимо двигаться, да? и дальше начали двигаться локально. То есть думали о том, чем вы занимаетесь в данный момент. И... Для того, чтобы построить такую стратегию, самое первое, что необходимо сделать, это осознать вообще, где мы находимся на данный момент, кто мы есть, и постараться быть для себя максимально честным. Для этого ну, я рекомендую уделить какое-то время себе наедине да, то есть и пообщаться, постараться реально осознать свою картину во всех сферах жизни. Кто никогда в жизни не делал, рекомендую обязательно воспользоваться Таким инструментом, который называется колесо жизненного баланса. То есть вы можете просто погуглить, зайти в Google и вбить колесо жизненного баланса, и вы увидите множество картинок, таких, да, то есть, где будет изображено колесо, и оно поделено обычно на 5 или на 7 сфер, если иногда больше. Но основных есть 5 сфер. И вам, находясь в хорошем спокойном состоянии, общаясь сам с собой, Желательно заполнить это колесо жизненного баланса. То есть там каждая сфера является сектором. И вам нужно обозначить, насколько вы сейчас удовлетворены или насколько вы чувствуете свое развитие в данном секторе, такое как здоровье, например, финансы, отношения, да, личностные росты, развитие, хобби. Да. То есть, вот, и в каждом из этих направлений вам нужно определить от 0 до десяти, насколько вы чувствуете себя развитым. И полноценным. Это будет та самая точка А, откуда вы будете начинать отсчет. Да? Если вы это сделаете честно, и если вас вдохновит, скажем так, улучшить ваши показатели, да, то есть чтобы в каждой из этих сфер у вас показатели улучшились, то дальше вам нужно будет провести такой мозговой штурм или исследование, в первую очередь внутри себя, возможно, с привлечением каких-то дополнительных инструментов для того, чтобы разобраться, а что же вам лучше, какие подобрать э, шаги для того, чтобы улучшить сферу, например, своего здоровья. То есть вам нужно будет направить свое внимание на питание, на ритм жизни, на йогу, там, на медитацию, на спорт, еще на что-то. И э, таким образом вы строите для себя стратегию, да, то есть вы начинаете мыслить глобально по поводу своего здоровья. А куда же я хочу прийти? Какая моя следующая точка Б, в которую я могу поверить, то есть не стать там сверхчеловеком, чтобы меня паук укусил, я там паутиной плевался, да, там или халком, а какие-то реальные, сразмеримые для вас вещи, которые ваш мозг может поверить. То есть я хочу быть здоровым, и вы прописываете конкретно, что э, хотите э, видеть, да, то есть э, в своем организме. И далее ищите инструменты, какие могут вас к этому привести. Так разбираете каждую из э, сфер своей жизни, да, такие, как, например, финансы. И сегодня мы будем говорить в большей степени именно про финансы в контексте нашего сообщества Но тем не менее, то есть вы разбираете каждую из таких сфер, и потом у вас вырисовывается конкретный план. То есть вы сначала заполнили колесо жизненного баланса, дальше разобрали каждую из этих сфер и э, нагенерили идей, каким образом вы можете достигнуть э, той цели, которая есть. Да? То есть каким образом вы можете стать здоровым, успешным, счастливым э, и так далее. То есть по каждой из сфер своих жизней и э, в этом собственно и есть э, идея мыслить глобально да? То есть, что мы не руководимся там сегодня на сегодня хоть и существует очень четкое понятие да, о том что как бы нужно жить здесь и сейчас в моменте но э, я бы к нему подходил после того когда у нас есть глобальная картинка куда мы двигаемся да? куда мы двигаемся и здесь хотел обратить ваше внимание ребят именно вот на э, область финансовую, да, то есть на область нашего с вами сообщества, чтобы каждый честно себе ответил, да. то есть, в принципе я думаю, что сегодня на зарядку пришли только те люди, которые верят идеи в ЭКО, верят Искандеру Хасанову и возможно вам такое даже и не надо делать но тем не менее вы работаете с другими людьми, у которых возникают сомнения и вы должны знать, что вы можете показать, да, есть, что вы можете показать, а что же такое наше сообщество, насколько оно большое. Сейчас я попробую продемонстрировать вам экран. И... Ага, так, тут, в общем, не получается у меня. Елена, ты могла бы отключить слайды? Я так полагаю, что я не могу одновременно показывать... Ага, все, окей, секунду. Так, ребят, я так полагаю, что сейчас вы видите мой экран, да, и вот в Телеграм-чате у нас есть такой путеводитель по сообществу в эко, да? я думаю, что вам сейчас всем видно. Я думаю, что вы видели данную, данную подборку ссылок в Телеграм и можете активно ней пользоваться, потому что она показывает реально нашу экосистему. То есть здесь вот посмотрите, какое огромное количество ссылок на наши чаты и ресурсы, которые постоянно поддерживаются. Так как наше сообщество находится в интернете, скажем так, да, то когда вы общаетесь с людьми в реальной жизни, даже по телефону там, или еще как-то, очень сложно передать. То есть вы просто говорите, у нас экосистема. Но люди, каждый понимает для себя это по-своему. Сейчас в интернете огромное количество разного рода проектов, которые называют себя экосистемой. Это очень популярное слово. Но если действительно разобраться, полезть, что из себя представляет их экосистема, то это там в лучшем случае три сайта и три каких-то телеграм-чата. В нашем же случае я хочу обратить ваше внимание да, то есть на огромнейшее количество интернет-ресурсов. Проектов, которые связаны с собой э, сложнейшим блокчейн-программированием. То есть это не просто сайты там, с какими-то ссылками и картинками, это э, реально сайты, с которого с одного на другой э, можно пересылать монеты. Да? То есть это э, очень сложный, скажем так, и ответственный процесс, э, который сложен не только в реализации, но еще и в обеспечении безопасности и функционирования данного процесса. И вместе с вами мы все пережили, скажем, ну, назовем это так, короче, определенным кризисом, который длился все это лето, да? когда огромное количество для себя людей решало вопрос, то есть доверяют ли они сообществу, не доверяют. Они искали плюсы, искали минусы, обсуждали лидеров разные обстоятельства, справили прогнозы ванговали, предсказывали, критиковали, бесились, ругались, радовались, ну и так дальше. То есть это целая жизнь была такая бурная, которую э, наше сообщество, а также ее адепты и наоборот критики переживало все это время. И для того, чтобы осознать э, э, свой уровень доверия, да, то есть к сообществу, я вам рекомендую вот сделать вот такое вот упражнение, да, то есть просто найдите этот путеводитель, э, наверное, мы как-то его сбросим в какой-то общий чат сейчас, чтобы он Елена, если возможно, там в общий чат, например, сообщество VECO запубликовать вот эти вот ссылки, да, после нашей зарядки, чтобы люди для себя могли использовать это как инструмент, то есть каждый из этих сайтов, он работает, да, он ä, выполняет какую-то определенную функцию, большинство из этих сайтов это работающие проекты, которых мы с вами зарабатываем деньги. И на протяжении всего этого кризиса ни один сайт не закрывался, ни с одного сайта не закрывался вывод, не было нигде никаких технических серьезных сбоев. То есть все это время наша экосистема функционировала. И несмотря на то, что огромное количество людей всеми силами, правдами и неправдами старались вывести там свои деньги с этого, то есть как бы в сообществе все равно продолжало жить энергией да? это дорого стоит на самом деле кто участвовал в проектах которые скажем так принесли разочарование тот понимает о чем идет речь здесь огромное количество ресурсов которые постоянно поддерживаются и которые дают нам возможность двигаться в то самое видение ну, которое мы слышим от Искандера Хасанова и сообщества. И здесь таким правильным для себя инструментом должно быть не анализ даже, да, то есть не ваш анализ детальный того, что происходит, а внутреннее ощущение спокойствия, того, что все идет своим чередом, вам по пути вы двигаетесь. И не было сомнений, потому что как вот у тех людей, у кого есть сомнения, скорее всего, их сегодня нет на зарядке, и это в принципе хорошо, потому что как бы ряды очистились от э, сомневающихся, от неуверенных, от тех, кто разочаровался, не надо было очаровываться, но у них, то есть мы их не осуждаем, за этого у каждого из них свой собственный процесс, и я точно так же прохожу свой э, процесс, э, который взращивает во мне уверенность, целеустремленность и там большое количество э, разного рода качеств, которые я реализую в своей жизни. Так вот, если вы анализируете именно финансовую составляющую, то смотря вот на нашу экосистему, я уже сейчас отключу демонстрацию экрана. Так, вернусь к вам, чтобы мы продолжили. Да? То есть нужно просто сделать определенные выводы для себя и разобраться, есть ли там тень сомнения или ее нет. Да? То есть пока, скажем, у вас нету там четкой уверенности, да, то есть четкой уверенности в понимании, что при любых раскладах мне это нравится, я это выбираю, я в это иду, то вам будет достаточно сложно активно двигаться в этом направлении. И эти сомнения, они, кстати, являются крючком, за который хватается ваш ум и дальше начинает мотать одни и те же мысли, о которых я говорил ранее. Да? Почему важно избавляться от сомнений? Потому что они являются пожирателем вашего времени и пожирателем вашей энергии. Рекомендую всем посмотреть фильм «Джентльмены». Есть такое кино, очень крутое, мне очень нравится, я его смотрел неоднократно, сейчас опять хочу с женой его пересмотреть. Это классный фильм, который учит нас, убирать сомнения. Да? То есть, там вот очень крутой фильм, который впечатлил меня и который показал на то, насколько сомнения э, приносят хаос и ведут гибели. Да? То есть это э, некий такой детонатор, да? то есть детонатор такой, бомба замедленного действия, которая в нашей голове начинает раскручивать разные негативные сценарии и приводит нас, соответственно, к разочарованию, к депрессии, к разным грустным таким последствиям. И поэтому в контексте ВЭКО, вот то, что я вам сегодня показал, вам прям надо сделать такое упражнение самостоятельно, лучше еще с тем партнером, который сомневается. То есть открыть этот путеводитель, поклацать по каждой ссылочке, перейти на сайт и посмотреть, что это реально работающий сайт. И тогда ваш мозг и ваш партнер, и его мозг тоже постараются осознать, что это действительно экосистема. То есть это не просто красивое слово, которое... Используют. Это действительно экосистема, которая связана между собой, не просто сайты, там ссылочки, да, они связаны все между собой через сложные языки программирования, через блокчейн, через безопасность, да, то есть через обслуживание всего этого, да? то есть это какое-то количество людей постоянно это все дело поддерживает и вкладывает свою энергию, и это, ну, лично мне дает реальную уверенность, да? то есть в том, что у данной экосистемы реальные цели, то есть то, о чем говорит Искандер, другими словами, правда, что это не очередной баблосборник, да, который вот запустили, красивая легенда, один сайт, там большой чат, о, смотрите, там 85 тысяч человек, и все там международники погнали, будет кач, эй -э -э -э. круто, а это вот уже реально совершенно другая история, и лично меня, несмотря на то, какой курс век там, несмотря на то, что он там, я не знаю, во сколько раз меньше, чем в бинаре в старом, там 12, в 10 раз, да, там, или во сколько, в 100 раз, да, получается, 12, а у нас там 12 долларов, а там 12 центов у нас цена доходила. То есть я все равно понимаю, что мы двигаемся вот в том направлении, которое декларировали, которое я сам озвучивал неоднократно на своем канале. И меня за это ну, реально переполняет какая-то гордость да, о том, что вот сомнения там летом не сожрали меня, да, потому что куча было соблазнов вокруг. Все тянули туда-сюда, пятое-десятое. И... Наверное, еще и важно признаться, да, то есть признаться себе лично в первую очередь, что ты живой человек, а не какой-то супермен, да, и все эти э, сомнения, да, то есть все эти соблазны, они им не свойственны. И э, когда мы говорим про колесо жизненного баланса, когда мы говорим про определение своей точки А, то эффективность нашего движения будет напрямую связана с тем, насколько мы честны прежде всего перед собой. То есть есть такое понятие «быть», а есть «казаться». Так вот, большое количество людей, большее количество людей кажутся даже для себя лучше или хуже, чем они есть на самом деле. И это и не хорошо и не плохо, это просто некая иллюзия, в которую попадает человек и блуждает по вот этим вот лабиринтам своего бессознательного движения и может испытывать разные, проживать разные состояния. Ну, это тема совершенно другого вебинара. Я думаю, что в общих чертах понятно, для чего необходимо избавиться от сомнений, признаться в себе в том, что да, я такой же человек, да, мне тоже интересно, как зарабатывать деньги, да, и тот был проект интересен, и тот был проект интересен, но здесь... Я вижу четкие конкретные отличия, чем э, веко отличается от всего остального. И вы должны для себя четко определить вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, что вас заставляет прийти сегодня на зарядку, что вас заставляет покупать ячейки в Golden Radio, что вас заставляет двигаться дальше, несмотря на то, что было большое количество негативных факторов, которые многих выдавили, как бы, да, то есть выдавили из общества, и они пошли искать лучшей жизни. И дай бог, чтобы они ее нашли там. Да, то есть Это их собственный личный персональный опыт. И когда вы сопоставляете, например, свои финансовые результаты, да, то есть свою какую-то определенную успешность, а в ЭКО мы видим, что абсолютно нормально, накапливая веки, да, накапливая веки параллельно можно зарабатывать в бинаре очень неплохие бонусы. В наших официальных чатах сейчас практически каждый, ну, каждый день там большое количество людей сбрасывают свои результаты. Я также сбрасываю свои. И э, на, скажем так, жизнь и на свои какие-то там потребности этого уже достаточно. Но параллельно мы начинаем смотреть дальше наше колесо жизненного баланса и смотреть, так, ага, финансы. Что такое финансы? Финансы – это две составляющих. Я как-то говорил об этом в голосовом сообщении. И хочу сейчас для вас это повторить. То есть, вообще у меня такая концепция: все нужно упрощать. То есть, все сложные схемы лучше разбирать на мелкие, простые, двуичные коды, как бы и употреблять частями. Знаете, есть такое понятие, слона нужно есть по кусочку. Вот так же, как бы, и здесь. То есть, мы все это дело упрощаем. Так вот, в деньгах есть две составляющие: первое, это кэшфлоу, то есть денежный поток. Да? А второе это сейф. Э, да, назовем это так, да, то есть сохранить, сохранить, и еще если получится приумножить, это вообще прям круто, но это совершенно две разные категории, то есть кэшфлоу, это то, куда мы направляем нашу энергию, и эта энергия трансформируется в поток денег для нас, а сейф, это уже финансовая грамотность, это уже распределение своих денег на какие-то активы, там, каждый для себя уже решает, что это будет золото, недвижимость, криптовалюта, век, и, и, и, и так далее, да, то есть, но, Стратегия, она как бы в этом и заключается. И развивая вот так вот каждую из своих сфер, каждую из своих сфер, мы становимся гармоничным человеком, мы становимся человеком, который удовлетворен своей жизнью и принимает процесс, который происходит с ним на данный момент. Потому что все вы знаете, часто очень мы блуждаем или в переживаниях за то, что там кому-то что-то не ответили или не сказали, или обидели, или вас обидели в прошлом и переживаем за это, да, или бесп... перемещаемся в будущее и беспокоимся о будущем, о том же, а же, а там, а что, такое же решение принять и, и так далее. Так вот, для того, чтобы э, уменьшить э, минимально да, то есть этот процесс, нужно выбрать время, сесть и разобраться, определить свою точку А, первое. Второе, выбрать маяки, так называемые, да, то есть вы можете записать даже для себя, то есть первое, определить свою точку А, колесо жизненного баланса, каждую сферу, круто, если вы еще и опишите ее, не просто там, если берем здоровье, там, вы от 0 до 10 ставите, например, себе пятерку, и вы пишете, почему это пятерка, то есть почему вы не поставили 10, почему не 2, то есть какое у вас состояние здоровья на сейчас, то есть что конкретно вас заставило поставить себе пятерку, то есть на основании чего вы сделали такие выводы. Потом берем финансы, ставите, там, например, себе двойку. Да, там. Почему вы поставили себе двойку? Потому что вы не зарабатываете, например, еще 10 тысяч долларов в месяц, а зарабатываете только тысячу, и хотели бы еще там вот это, вот это, вот это. вот это. То есть вы для себя определяете конкретные маркеры и потом расставляете маяки. Маяки – это, э, скажем так, ну, маяки, да, то есть понятно, да, что такое маяки. Э, но в каждой сфере вы себя выставляете. То есть если вы, например, выбрали для себя кэшфлоу – это веко, то вы себе ставите маяки. Ага, там в бинаре у меня э, следующий маяк – это ранг э, нефрит, например, да, или у кого-то там аметист. Вы себе ставите этот маяк, определяете, что вам для этого конкретно нужно сделать. Дальше делаете декомпозицию. Запишите, пожалуйста, себе это слово. Да, то есть вы расставили себе маяки, потом делаете декомпозицию – это разделение пути к вашей цели на мелкие подцели. Желательно, если вы разделите это например, на ежедневные какие-то такие шажочки, выписывайте себе это в блокнот, и так потом формируется то, на чем вы фокусируетесь. То есть, смотрите, когда мы определяем точку А, да, потом выбираем для себя маяки, в этот момент мы мыслим глобально. То есть мы понимаем, что единственный ограниченный ресурс в жизни каждого человека – это время. И та эффективность, которую мы сейчас заложим да, вот, в это глобальное мышление и видение своей жизни, она даст нам те или иные результаты. То есть мы уделяем этому время, это не обязательно сделать за день. То есть Вы это можете делать неделю. Более того, я вам скажу, что это в процессе вашего личностного роста будет улучшаться и трансформироваться. То есть заведите просто себе какой-нибудь красивенький блокнот, такой, который вас там будет... Вдохновлять, вот у меня такой бронзовый, например, есть черно-бронзовый. Видите, он переливается, достаточно дорого выглядит э, с таким вот золотым срезом. Ну, в общем, я люблю такие красивые вещи. И вы для себя тоже выберите куда вы будете дописывать. У вас появилось потом, ага, так вот вы там что-то для себя поняли, инсайт, ага, что-то внедрить, что-то внедрить, что-то внедрить. И таким образом у вас в руках появляется четкая карта, куда вам нужно двигаться и что вам нужно делать. И вот здесь вот очень важный, важный момент. То есть после того, когда мы выгрузили да, все вот эти вот знания, понимания, переживания, планы стратегические на бумагу, на бумагу, начиная новый день, нам нужно начинать действовать локально. Что такое действовать локально? Это как раз то, о чем я говорил. Быть здесь и сейчас. Думать о том, чем вы занимаетесь конкретно в данный момент. После того, когда вы построили всю эту стратегию, сделали декомпозицию, то есть разобрали на мелкие под цели, вы выписываете сегодня, например, или на завтра конкретные действия только на этот день. То есть только то, что вам необходимо будет сделать сегодня. И больше ни на что стараетесь не отвлекаться. Это непросто, но возможно. И для того, чтобы... Это сделать желательно использовать какие-то практики. То есть вы можете использовать медитацию, вы можете использовать аффирмацию, вы можете использовать йогу, вы можете использовать спорт, можете использовать прогулки, можете использовать чтение, рисование. То есть у каждого это может какая-то быть своя а, особая история, которая поможет вам тренировать мозг, думать о том, чем он занимается в данный момент, не переживать за прошлое и не беспокоиться о будущем, а думать о том, чем вы. Занимаетесь конкретно в данный момент. Таким образом, что мы получаем в итоге? Да, есть, что мы получаем в итоге? Мы получаем ту самую синюю птицу, за которой люди гоняются всю жизнь. Смотрите, сейчас очень глубокая будет такая трансформационная мысль, которую я вам э, предлагаю уловить. Э, наверное, много вы раз слышали о том, что э, смысл не в достижении самой цели, да, то есть не в самой цели, а, а в пути на достижение к этой цели. Неоднократно вы это слышали. И э, многие люди, которые добились успеха, которые э, уже решили там свои финансовые вопросы э, и занимаются чем-то глобальным, они понимают, осознают и четко транслируют через свои соцсети или источники, где они могут транслировать э, посыл того, что самое главное – это ваше внутреннее состояние. Наше внутреннее состояние определяет наше счастье. Вот смысл вообще как бы жизни в том, чтобы быть счастливым человеком. А уже на это состояние счастья одеваются предназначения, реализация, деньги, путешествия и так далее и тому подобное. Не наоборот. Огромное количество людей думает, что вот я заработаю денег, вот я куплю себе машину, вот я куплю себе квартиру, вот я закрою кредит и тогда я стану счастливым это глупость и, к сожалению, самообман. На самом деле, в первую очередь идет ваше состояние, потом идет проявление в реальности какого-то результата того или иного. И поэтому мы часто слышим также фразу, я ее часто повторяю, о том, что лучшие инвестиции – это инвестиции в себя. И секрет самый главный заключается в том, что инвестировать вы можете не только деньги, не только деньги самым главным как я сказал уже, ресурсом является время если вы начнете инвестировать в себя каждый день по часу хотя бы времени да, то есть инвестировать именно в свое состояние в то чтобы ум ваш был спокоен чтобы он чтобы вы его использовали по назначению чтобы вы управляли умом а не ум управлял вами вот это вот сделает вас счастливым в моменте здесь и сейчас и это может произойти намного быстрее, чем вы заработаете там, свой первый миллион или какую цель вы себе финансовую ставите. То есть это та самая синяя птица, жертв птица, за которой гоняется огромное количество людей в поисках этого самого успеха. И здесь вопрос только в том, сколько времени вы потратите на осознание вот этого, о чем я вам сейчас рассказал. Хочу то есть, сделать оговорочку такую, все, что я делюсь, на своем канале, на своих зарядках и так далее, это исключительно мои какие-то умозаключения. Я не говорю, что это истина в последних инстанциях. Вы можете думать по-другому, я уважаю ваше мнение. Вы можете применять то, что я говорю, можете не применять то, что я говорю. Это на ваше усмотрение и ответственность. Но мой опыт показывает, что самое главное, первичное, это именно ваше состояние. И поэтому нужно мыслить глобально, а действовать локально. То есть, когда мы находимся в состоянии, когда нету порядка вот этого, да, то есть э, наши глобальные мысли пожирают наше локальное движение. То есть мы постоянно перемалываем вот эти вот э, будущие планы. А когда мы их постоянно перемалываем, мы находим не только позитивные аспекты проявления, но еще и негативные. И ум устроен таким образом, что он цепляется за негативные проявления, цепляется за эти сомнения и начинает разворачивать... Негативный сценарий. Таким образом мы сталкиваемся с этим феноменом, который, я уверен, вы тоже все знаете, когда сходил на зарядку, например, как аренку, зарядился, класс, кайф, четко, сейчас буду делать, вышел, потом что-то прошло пару часов, уже там где-то отвлекся, засомневался, то та, не так уже круто, он там что-то рассказал, нету там никаких инсайтов, и сам себя закрабил, что называется. Ну или пускай, может быть, не сегодня, там, на следующий день, через день и так далее и тому подобное. Это как раз потому, что мы даем возможность мозгу блуждать самостоятельно, бесконтрольно. Мы его не контролируем. И получается так, что мозг начинает контролировать нас. Почему это происходит? Почему вообще, ну, такой парадокс, скажем, да? То есть все думают, ну как же, ну это же я им управляю, как же так, так как это получается? Друзья, ну, на самом деле все достаточно просто. Всему вина э, наша, скажем так, э, даже не эволюция, а инстинкт самосохранения. То есть это самый первый, самый мощный, самый движущий инстинкт, это инстинкт самосохранения. И еще не так давно, всего лишь несколько сотен лет назад, там человек вел очень примитивный э, и достаточно опасный образ жизни. То есть если взять, там, например, Миллионы лет назад да, это были там пещеры, саблезубые тигры, мамонты. Вообще жизнь была очень опасная, катаклизмы, опасные животные. Не было ни света, ни больниц, ни милиции, ничего. То есть был абсолютный беспредел в этом мире. И мозг – это орган, такой же, как рука, голова, там глаза, я имею в виду, ноги, который выполняет определенную функцию. И его функция – это было… Подавать сигналы нашему телу, чтобы это тело действовало так, чтобы мы с вами выживали. То есть, если это саблезубый тигр, то нужно было бежать. Вообще, как бы там очень простая функция: то есть бей или беги. Есть только две функции, такие простые, которые э, запускаются в нашем рептильном мозге. Если вы послушаете э, э, психолога такого э, Курпатов, у него есть красная таблетка, да, то э, он как раз э, рассказывает в своем видео о том, что на самом деле человеком, если разобраться, управляют инстинкты, которые заложены вот в этом рептильном мозге. А все остальное, что там нам кажется, что это мы там чем-то управляем, это всего лишь иллюзия. То есть это огромное количество бессознательных программ, которые зашиты э, в нашем мозге. Что такое мозг? Мозг – это... Э, Суперкомпьютер, который, начиная с первых дней нашей жизни, впитывает огромное количество информации и опыта. И на основании этого опыта он формирует программы, заготовки, которые включают в той или иной ситуации для того, чтобы сохранить нас или спасти от той или иной ситуации. И когда мы взрослеем, сталкиваемся с разными событиями в жизни, они какие-то для нас являются стрессовыми, с нашими родителями, с нашими сверстниками, с нашими учителями в школе, с нашими одноклассниками. Там попадаем всякие разные нехорошие ситуации, мозг эти ситуации запоминает и вырабатывает какую-то определенную реакцию на эти ситуации. И когда мы взрослеем и понимаем, что вот мир двинулся вперед, и нам тоже нужно двинуться вперед, нам необходимо все эти программы обнаружить, да? их удалить не получится. То есть они уже зашиты как бы на наше э, подсознание, но для того, чтобы вырваться из этого такого порочного круга думания да, как бы и переживаний, необходимо эти э, программы обнаружить. Как это сделать? Только вот путем наблюдения и максимального успокаивания, э, скажем так, да, то есть своего ума, да, то есть своих э, мыслей, да, то есть своих э, каких-то переживаний. Э, и э, только тогда можно попасть в ну, какую-то область... Э, осознание, что ли, да, то есть себя как личности, себя как со-творца с чем-то большим. Я об этом много сейчас говорю на своем телеграм-канале, и я искренне рад тому процессу, который происходит сейчас у меня в жизни, да? то есть насколько расширяется мое сознание и насколько появляется у меня желание делиться этим с, окружающим, с окружающими и получать ну, какую-то обратную связь по этому поводу тоже очень приятно. Окей, okay, давайте откроем чат, и вы позадаете какие-то вопросы, то есть я постарался достаточно коротко, емко показать вам смысл вот этой вот фразы, да? то есть мысли глобально, действую локально, сейчас задавайте свои вопросы, которые, возможно, у вас возникли в процессе прослушивания данной информации, я постараюсь на них ответить. И так, чат разблокировали, пишите свои вопросы. Пишите свои вопросы. Самое сложное вообще для человека – это обнаружить эти программы. То есть, когда мне говорили раньше про установки, я ну, смеялся с этого всего и говорю, да нет, ну как я же себя осознаю, я осознаю, да я все понимаю. Но есть специальные упражнения в тренинге, в которые вы должны, ну то есть, как бы в этом тренинге вы попадаете в такие обстоятельства, когда вы видите, что вы действовали на автомате, так? И когда вы начинаете замечать эти программы в себе, что, то есть, это эмоция, которую вы, например, не управляете, да, вы начинаете за этим наблюдать, и начинаете обнаруживать такие программы. И дальше, ну, в общем, это как бы такой непростой процесс. Сейчас я изучаю очень активно данное направление, сейчас я изучаю один интересный сервис в котором собрано много инструментов для вот познания себя, для расширения своего сознания, для поддержания вот этого вот уровня осознанности и, скажем такого вот, прорыва определенного. Так, отличный Антон вопрос задал. В каком направлении вы лично планируете развиваться в сообществе ВЭКО и почему? Какие проекты для вас э, приоритетны и почему? Э, смотрите, ребят, то есть э, сейчас Сейчас у меня нету такого, что какой-то проект приоритетный или нет. То есть есть определенное вот мысль глобально, действие локально. Вот смотрите, как я. какая моя мысль глобальная. моя мысль глобальная соизмерима с тем, что говорит Бискандер. То есть я верю в то, что блокчейн новый и технологии принесут нам определенные расширяющие функции, возможности. И поэтому моя стратегия накапливать монету в. Каким образом я, я накапливаю, вы видели, в проекте VEG Auto у меня сработал депозит на достаточно крупную сумму, и я полностью опустил реинвест сделав заказ на машину Rolls-Royce Cullinan, одна из самых дорогих машин. И это принесет мне хорошую эмиссию монеты VEG. Да? Для заработка живых денег на сейчас я использую такой инструмент, как Binar. Да, то есть там наша монета пошла в рост, и я думаю, она будет расти и дальше. То есть мы сейчас вместе с вами да, то есть создадим определенные намерение и это пройдет тоже через осознание того, что курс идет вниз только потому, что мы ну, встали на эти ордера, да, то есть на подешевле. То есть, если мы перенесем фокус своего внимания на те преимущества, которые есть в нашей компании, у нас появится уверенность в завтрашнем дне, и нам становится легко приглашать в бинар. То есть нет уже того страха, что все завтра будет скам, что все скаманет, ра упадет и так далее. То есть, я считаю, что мы оттолкнулись одна, и дальше криптовалюта Ра будет укрепляться, количество людей, пришедших наше сообщество будет увеличиваться, и чем ближе будет к выпуску нового блокчейна, чем больше будет появляться каких-то интересных инсайдов, чем больше лидеров будет выступать на зарядках, проводить какие-то вебинары, тем эта волна будет усиливаться. То есть мы это проходили прошлый год с веком. и это абсолютно естественный процесс, который будет дальше нарастать. Поэтому рекомендация такая, -то. смотрите, где вы можете получать ВЭК. Первое – это vk -авто. Все, vk у меня э, сделан огромный депозит. В у меня есть фастеры, которые я продаю, да, то есть выставляю э, объявления, и как партнеры, которые обращаются, я им продаю свои фастеры за веки, соответственно. Да, то есть я накапливаю веки. Дальше э, – Golden Ration. Golden Ration – это крутой проект. Если у вас там есть инвестиции, то рекомендую обратить внимание на гильдии на каждую из которых у вас есть инвестиции и включиться в процесс, потому что курс монет сейчас очень низок для того, чтобы его подкупать, привлекать туда людей, иксы огромные в golden ration, и после каждого деления может насыпать столько, что просто дай бог вам унести. И, собственно, все. То есть начисления по старому бинару там еще идут, но там уже осталась ерунда. То есть это то место, где мы можем брать с вами монеты в 10.90 используем как стейкинг для того, чтобы получать монету РА, опять же, ликвидную, ну и в профитботе Приходит мне по партнерке там чуть-чуть, и депозит есть монетка РА. Вот. Дальше. Так, сильнейшая зарядка. Благодарю. Спасибо. Я, кстати, вот сейчас даже сторис сниму, что зарядочку провел. Так, где брать партнеров в компании, если близкий круг? Гульнара пишет. ребята, Триксион раз, IBC, век два. И еще у нас есть третий марафон. Там всему этому обучают. То есть уже нужно перестать. Как у нас что-то? Напишите в чат, как он называется. вылетело из головы просто. Третий марафон. Как у нас называется? Бывает такое, что вылетело просто слово из головы. Меня прямо это аж удивило, да? И все, то есть перестаньте ловить как бы там волшебный совет, где взять партнеров в интернете. да Все просто. То есть, в интернете, как их там инкубатор, бизнес-инкубатор у нас есть. Да, то есть вот три шикарных инструмента, которые закрывают этот вопрос. То есть процентов моих партнеров это чисто э, интернет. И уже как бы пора перестать задавать этот вопрос: где брать партнеров? В интернете. Все точка. Как э, инкубатор? IBC Vectrixion. Там есть все ответы на ваши вопросы и на зарядке даже вот нет смысла э, тратить э, на это время. Э, разобравшись с этими инструментами, направив фокус своего внимания, это как раз вот есть э, маяки. Помните про которые я говорил в, в самом начале? То есть мы э, о, оценили нашу точку А и дальше проставляем себе маяки. Маяками является, там, э, так мне надо там 100 партнеров в месяц из интернета. Как я могу это сделать? И вы пошли в IBCV, инкубатор, Триксион, и там есть ответы на эти вопросы. То есть задавая в чатах и работая с куратором в этих проектах, вы получите конкретную схему для достижения вашей цели. 100 партнеров в месяц, например. И все. И таким образом... Вы делаете декомпозицию. В вашем случае декомпозиция будет, например, прошел в инкубатор. Почему еще как бы круто использовать IBC век? Кстати, IBC век стартует сегодня, ребят. И IBC век направлен на развитие вашего персонального бренда, то есть, как раз на работу в интернете. У Юлия Мирная много рассказывала про свои кейсы благодаря этому марафону, что у нее только входящий трафик. У меня тоже только входящий трафик, я никому не пишу, не звоню, ничего не предлагаю, то есть работаю только с входящим трафиком. И этому всему она научилась в IBC век. То есть отправляемся туда, изучаем и, э, и обучаемся там. И чем крутые такие марафоны, что в марафонах за вас уже сделана вот эта декомпозиция и есть конкретный план на день. Да? То есть у вас уже есть декомпозиция и конкретно то, что называется действую локально». То есть в таком марафоне у вас готовая инструкция, что делать, еще и плюс чат с единомышленниками, еще и куратор, который поможет э, э, ну, ответить на какие-то вопросы, подрулит вас, объяснит, э, что, куда, зачем и почему. Э, поэтому, если вы питаете иллюзии, что вы вот будете там. Не, ну, конечно, вы можете самостоятельно со всем этим разбираться. Вопрос, сколько времени у вас на это пойдет, хватит ли у вас усидчивости, хватит ли терпения всем этим заниматься самостоятельно. То есть сейчас, представьте себе, у нас в сообществе, э, за всю историю сообщества есть максимальная обучающая база. Да, то есть целых три направления, в которых можно обучаться. И только благодаря тому, что вы направите туда свой фокус внимания и разберетесь в каждом из них, уровень вашего развития в интернет-маркетинге, он уже только благодаря этому увеличивается. То есть даже если вы не будете еще платить э, за эти сервисы ничего, а просто разберетесь, почитаете, что это, что это может давать, пороетесь в этой информации, вы уже продвинетесь в этом направлении. Потом вы делаете выбор, то, что вам ближе, будь то инкубатор, будь то IBC-век или TXION, и вперед, и просто включаетесь в работу, действуете локально, на каждый день у вас задание, задания, задания, задание, раз в месяц сели, опять глобально помыслили, провели анализ эффективности вашей работы, Взяли то, что вам принесло, какие-то результаты, и отбросили то, что оказалось лишним и просто сожрало ваше время. И опять действуем локально. То есть вы определяете для себя биоритмы, в рамках которых вы действуете. Будь то неделя, например, если вам удобно, с воскресенья по воскресенье, к примеру. Либо месяц, но ну, я рекомендую неделю, да, то есть неделю. В воскресенье вы, например, проводите анализ эффективности своей работы, пришли к каким вы результатам, что сработало, что не сработало. И с понедельника опять включаетесь в конкретный план действий, что нужно делать. И э, обучаете себя думать на бумаге. То есть мозги вам как бы не нужны для того, чтобы постоянно что-то там обдумывать. Как бы это просто трата огромного количества энергии. Э, учите ваш мозг служить вам, а не наоборот. Когда мозг ваш, э, мозг, ему очень круто, то есть по-другому еще скажу, что такое мозг. Мозг часто мы слышим про эго, да? То есть вот эго. Эго ⁇ это как бы рождение нашего ума. И эго питается страхами, да? То есть страхами, иллюзиями, конфликтами. Только благодаря этому оно чувствует, что оно что-то там управляет. Да? То есть это вот, это ну, реально иллюзорное порождение нашего ума беспокойного. И э, счастлив тот человек, который научился эту штуку успокаивать, и который научился ловить вот эти вот окна осознанности, о которых я в э, последнее время стал часто говорить. Хорошо, друзья, давайте еще э, какой-нибудь вопрос, и вперед включаемся. Что касается конкретно э, моей стратегии, я думаю, что вы понимаете, что для себя сейчас я выбираю комплексное развитие, да, то есть я больше сейчас внимание уделяю именно личностному развитию и поиску тех рабочих инструментов, которые бы позволили мне максимально улучшить э, свое внутреннее состояние, уровень внутреннего спокойствия, уровень внутреннего счастья. И я абсолютно точно убежден, что это напрямую повлияет, ну, не то что повлияет, это уже влияет напрямую на мои э, финансовые результаты, я вижу больше возможностей, я понимаю, что только я решаю, с какой скоростью мне развиваться. При, этом, при том, что это не то, что у меня какие-то суперспособности, я понимаю, что я сам себя ограничиваю. Да? То есть мы можем намного больше. И проблема вообще нашего, нашей эпохи, вот всех таких, так называемых, травмированных детей как раз в том, что мы с самого раннего детства привыкли к обесцениванию. Да? То есть вот когда мы Выросли вот в семьях наших, хочу сразу сказать, что родители не виноваты, они сами жертвы таких же семей, да, то есть послевоенная вся история становления социума, как такового семьи, ячейки общества, вот этого всего движения. И представьте себе, мы формируемся как человек, как личность, и наш мозг начинает впитывать огромное количество информации, да? то есть и нас обесценивают наши родители, когда ругают нас за то, что мы там не вовремя ложимся спать, плохо учимся, там, курили сигареты, ругались матом, играли в какие-то игры, пошли гулять, когда нам не разрешали, это происходит постоянно, то есть нас обесценивают, обратите на это внимание, да? то есть нас ругают. Нам говорят, что там мы плохие, нас пугают всякими разными, вот иди в школу учись, а то будешь дворником, там, бомжом, я не знаю, несчастным. То есть вот это вот запугивание, оно сформировало огромное количество программ, которые защищают нас, в скобочках, защищают нас от реального того, как обстоят дела. И поэтому наша психика, она бессознательно привыкла... Ну, думать, что обесценивание это проявление любви. Вдумайтесь, насколько как бы, это глубокая мысль. Потому что вот то, что мы видим в чатах, когда люди пишут всякие гадости, э они подсознательно думают, что они проявляют любовь к нам. То есть это, ну, даже не они, а их мозг так думает, потому что они обесценивают чужой опыт, когда они там пишут на каких-то лидерах или на Искандера или на какие-то проекты, какие-то гадости, они тем самым это обесценивают. А это проще всего. То есть как бы мы на этом построили свое, скажем такое, не совсем осознанное настоящее. И это то, что нужно в себе трансформировать. И это то, что позволит вам почувствовать свою собственную значимость, узнать о большом количестве своих талантов, преимуществ, о том, насколько вы уникальны. Именно это состояние, оно наполнит вас и даст энергию. Сейчас там вопрос, что для тебя является самой большей мотивацией. Вы не поверите, но для меня самой большие мотивации являются окна осознанности. Это те самые моменты, когда я тотально погружен в момент здесь и сейчас. Когда я думаю про то, чем я занимаюсь в данный момент. То есть действую локально. Вот именно эти состояния, они дают мне ощущение ну, какой-то сверхспособности, да, то есть сверх Это такой кайф, когда ты чувствуешь это сам, а еще больший кайф, когда рядом с тобой чувствует это кто-то еще. То есть в моем случае это моя супруга, моя жена, потому что мы этот процесс проходим вместе. И это является самой большей мотивацией. Она звучит дальше следующим образом. То есть смысл моей жизни прост, это беспрерывный рост. И, в таком ключе окрас мотивации он становится действительно очень вкусным и очень интересным. Да? Потому что э, то, что я мог сделать раньше за полгода, сейчас я представляю, что я могу сделать за месяц. Э, не потому что там я супер прокачал какой-то навык, а я просто осознал, что всякие сдерживающие установки, они у меня в голове. То есть я сам себя ограничиваю, я сам себя обесцениваю, я сам себя недооцениваю, свои таланты, способности, возможности. И так далее. И как только вот у меня это получилось, я сейчас просыпаюсь в 5.40, без будильника. В 5.40 каждый день я просыпаюсь, вот уже, наверное, дней, наверное, 14, 28 сентября, да, где-то дней 14, наверное. То есть, если раньше я не мог себя отодрать с кровати, спал до 10, до 11, не мог найти вот где же эта мотивация. То сейчас вот пошла такая история, и это у меня не впервые уже в жизни, то есть я уже попадал в такие ситуации. И это напрямую зависит, как, как раз именно от того, осознаете ли вы свою жизнь и управляете ли вы этим процессом, то есть попадаете ли вы в эти, в эти состояния осознанности, двигаетесь ли вы в этом направлении? То есть, для меня это есть самая большая мотивация на данный момент. Хорошо, друзья, всех благодарю за сегодняшнюю зарядку сам от вас зарядился сам для себя многое понял еще раз и надеюсь что эта зарядка была для вас полезна и сегодня вы для себя ну, может быть вынесли какие-то инсайды инсайты, не инсайды а инсайты, да то есть свои личные осознания и понимание да, всем желаю оставаться на позитивной стороне света, работать над собой и двигайтесь, друзья, только в одном направлении. Двигайтесь максимально в момент здесь и сейчас. Поверьте, я много-много-много-много-много-много лет блуждал, находил эту точку и потом опять уходил в поисках какого-то секретного секрета. Но на самом деле единственный секрет это сила момента здесь сейчас и напоследок я хочу порекомендовать вам книгу автор ее Экхард Толле. она так и называется сила момента здесь и сейчас вы можете найти эту книгу в свободном доступе в интернете в аудиоформате она есть и в ютубе и через google найдете или даже в telegram и начните слушать эту книгу если взять топ-1 топ, топ один книг за последние пять лет, то эта книга номер один. У меня номер один. И хочу вам сказать, что это одна из немногих книг, которую нужно штудировать. Да? То есть не просто один раз прочитать, половить там какие-то инсайты и там искать какую-то следующую книгу, а именно штудировать, да, то есть слушать, слушать. Я ее слушал. В аудио и продолжаю слушать сейчас, да, то есть, потому что она э, на меня оказала невероятное да, то есть, невероятное влияние в этом году, чему я очень-очень-очень-очень-очень-очень рад. Все, друзья, на этом будем заканчивать сегодняшнюю э, зарядку. Запомните, сила момента здесь и сейчас автор Экхарт Толе. Друзья, всем лайк, всем на связи, пока-пока.